Бедно ли. Но вот не проходит, и мне бы хотелось, чтобы мы все-таки с вами хорошо после великие начали. Вот, э, особенностью первой недели является чтение великого покаянного канона Трикритского. Сегодня мы с вами прочитали первую часть этого великого покаянного канона, который считается, вот читаем 4 раза, в течение первой недели, потом сегодня <связывается> семиции, а в течение всего поста одной из самых главных молитв является молитва подобная Ефрема Сирии. Господи, вот эта живота мы сами тоже сегодня эту молитву совершили. Она, в принципе, совершается на протяжении всего поста на суббота и воскресенья, на каждой службе. Вот, и напомню вам, что мы сами думали, молитва молитвы Килейли тоже должны это просто совершать. Поль скоро она является одной из центральных молитв, мы, основном, одной из самых часто повторяющихся, давайте хотя бы частично сегодня эту молитву разберем, потому что молитва на первый взгляд кажется очень простой и понятной. На самом деле, не даром церковь именно эту молитву поставила центр всего Великого Поста. Она краткая, она очень долгая. Автор этой молитвы подобный Это живший в 16-15 веках. Он удивительный тем, что первую часть своей жизни прожил очень странно. Ну, как сказать, очень, как многие юноши в той эпохе проводили ее в разных страстях, он не был исключением он а, потом про себя писал, что был очень таким человеком распыльчивым и раздражителем. Это было его такое свойство характера. Он не мог так сказать, молчать, он даже возникал невостей, отражался, он сам говорил. И вот его в жизни, его к Богу привело, к, к, к, к, к, к окончательному Богу привело. Интересный такой сюжет, когда он оказался в тюрьме, его невинно клеветали. Кто-то что-то на него сказал, там поверили, его посадили в тюрьницу и приварили его к смертной казни вот там вот фермер встретил таких же двух, как он. Оба разные люди, разные профессии, но никто из них не оказался там, у всех тренировок для Виталии. И все вот заболевшие вот, люди, вот, трое людей, и в них их, и их Вот начали возмущаться на свою судьбу, вот, за что так, значит нас невинно осудили. Потом начали думать, время было в стеблице много, и вот они, каждый из них вспомнил, что когда-то однажды они кого-то как-то так осудили, прилетали. А и благодаря чему там люди от них пострадали. И это настолько Ефрем как-то так ошеломило это мысль, что вот не только он, вообще, а еще это Двое, что он вот, выйти из месяц, потом казалось, что его оправдали, вымолил прощение Господу и полностью принял свою жизнь. И потом в том числе написал да, замечательную молитву. Одна и третья и части. Первый такой подготовительный, Господи, вот это и живота. Казалось бы, простые слова, Господи, вот это живота. Но здесь тоже, дорогие крестьяне, мы с вами можем для себя нечто полезное уяснить. Во-первых, мы обращаемся к Господу. Да? Обратите внимание, что всякую молитву начинается начинаем с, э, с призыва. Да? Отче наш. Да? То есть любая молитва, она поименована. Кому мы обращаемся? Благородице, Тихо, да? Отче наша, достойный есть и так далее. У молитву мы к кому-то именуем. Здесь мы а именуем Господу, Господи и Владыка Желатану. Именуем его не просто там Господи мы Господь, да? Мы именуем его Господи и владыка животами. Глобально посмотреть на какие-то стадии, как оно и есть. Господь Он создатель наш, Он Творец наш, Он промыслитель наш, Он Спаситель наш. Ну вот, он воскрес ради нас, Он Творец всего и вся, и Он должен быть владыкой нашей жизни. Но мы, если будем чисты, то увидим, что мы-то свою жизнь зачастую эту Богу не отдаем. Вот в, этих первых, в этой первой строчке подобный эфремисель как бы настраивает нас, как бы нас страшит с одной стороны, и направляет Господи и Владыка живота, это утверждение, да? Но с другой стороны, то вот есть подтекст. А является ли Господь Владыкой нашей жизни? Потому что зачастую для человека является правильным, каким-то там господином, что угодно, кроме Господа. Для кого-то важнее грядки, Возьмите людей в субботу вечером. ой Господи, куда я не пришел, не пришел на сегодняшний день, или воскресенье утром в храм, потому что? Дети, внуки, там, грядки, пергороды, что-то еще. То есть человек вот эти вещи, он, он, он, Христа ценяет. Господи, ты, как бы, не нужен, это важнее вещи. Вот, а Ефремис Селин, когда нас спрашивает, Господи, а ты воды для нашей жизни или нет? Поэтому мы должны, дорогие христиане, великий постом все-таки вот эти все отговорочки, которые мы в течение жизни очень часто себя навешиваем их от себя отстранить, поставить в центр нашей жизни. Ну а дальше, собственно говоря, сама молитва, да, начинается первая часть э, Господа. Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия даже с Мы просим Господа этих вещей, чтобы Господь нам этого не дал. Это не значит, что Господь нам дает и праздность, и лень, и празднословие, и уныние. Вовсе нет. Мы здесь просим Господа не дать нам, в том смысле Господь избавит нас от этого мы смотри, короче, наш, но избавим нас от лукавого. Так мы этого Господа просим. Господи, избавь меня от этого. А от чего это ну и почему от этого нужно избавлять? Потому что все эти страсти, да, в находятся где? Сердце наше. Это уже в нас есть. Коль скоро мы с вами все дети Адама, мы с вами буквально вчера вспоминали Адамового изгнания, то, значит, мы, потомки Его и со всеми последующими грехами, страстями и так далее. Это Господь сам оказал в Евангелие. Помните, Он говорит, из сердца человеческого сходят злые помышления, прелюбодеяния, худые, леность и прочее из сердца. И вот мы просим Господа, и воды религии жертвы дух праздности, избавь меня от этого. Это вам мне здесь живет, кто то уже живет. Вы, Господи, у меня из сердца этого. Избавь меня от этого. Почему преподобный эфирм сервина, у страстей Бога да и Бога и преподобный эфирм выбирает только четыре основные страсти: Это праздности, ныне, либо и праздновской. И в четвертое есть, конечно, глубокий смысл. Дух праздности. Недаром она делает, что лень – это мать всех подобных. Причем праздность бывает разная. Бывает праздность активная, бывает праздность пассивная. Пассивную праздность мы с вами можем найти, э, например, в книгах, там, помните, Николая Гоголя, в его э, труде, да, «Мертвые души» был там у Манилов, вот, Манилович называется, потом еще у этого Я забыл. Как... Сейчас скажу, значит, Илья Ильич, там герой, книги одной. это люди, которые живут, значит, за счет других. У них есть подопечные, у них есть прислуга, у них есть рабы, такие-то так называемые, да. И они на них делают работу. Они вот сидят, думают, размышляют о жизни, там, как что-то сделать. Такая праздная, такая пассивная лекция. А Бывает ревность активная. Это тогда, когда, например, молодежь ну, сегодня, прямо сегодняшнюю историю, да, сегодняшний 20 век, например, прожигает деньги своих родителей в клубах, да? Ты, например, там родился в семье обеспечен, у тебя отец хорошо зарабатывает, мать там, да, делами занимается, и ты достигнуть какой-то зрелости, сильности, прожигаешь время и деньги, значит, имущества собственных родителей. Значит, в клубах, где-нибудь там по тусовкам, где-нибудь еще, это тоже праздность, но активно. То и то является грехом, потому что то и то мешает человеку духовно развиваться. Поэтому недаром не даром преподобный а, именно это указывает началом борьбы. Дух праздности, то есть трения. Кто из нас от этого освобожден, а кто? Так иначе, где-то можно лишним спать лишнее поспать, лично поесть, как-то плотью уходить. Вот, дорогие крестьяне, давайте мы тоже на свое сердце внимательно посмотрим, вот, постараемся постом вот, чуть больше трудиться. Больше конечно. понятно, что в каждого из вас раз, разные графики работы, жизни и так далее. Но все-таки вот это очень важно, бороться с нашей собственной линией. Дальше, праздность, уныния. Средством вот такой праздной жизни является уныние. Очень часто. Когда человек, например, сказал про активную праздность. Когда человек прижигает не юности своей в этих там, таких похождениях, в страстях, похотях и так далее, он потом доходит до уныния, начаймывается. Почему, например, огромное количество э, из убийств, вообще э, погодов к психологам, психиатрам? Потому что там было все благополучно, там было все хорошо, а было. Вот много было еще. Там люди покупали стиральную машинку, по судомочную машинку, робот, робот, робот пылесос, куча всего, а счастье поэтому им не прибавилось. Они попадают в уны. Поэтому это бесредство. И э, просим Господа, Господь избавиться от Уныни в том числе но в праве любоначальника. Ну, любоначальник, как бы тут два корена, любить любовь к начальству, к начальству вонюю как-то того. Причем, не надо думать, что этому греху как бы не все подвластны. Все-таки обратите внимание, подобный Фремсилин, он в этих страстях указывает общий всех человеку, всякий человек этим грешен, и леностью, и унынием, и любоначальником в том числе. Причем, не важно, кем ты начальствуешь, я лично знаю печальные случаи, в том числе и в храмах, когда вот ну, я служил в больших масштабных храмах, где людей было очень много, и э, служащих в храме тоже было много, вот наблюдалось зачастую такую печальную картину. Вот какие-нибудь там ставушки есть, подсвечники чистят, да, у них там 5-6 человек. Вот ставят одно начальство. Говорят, ты ты сегодняшнего дня главный сильный. И все. И человек как будто поменяет. Все, вчера был нормальный человек, а теперь все это только поставили, чуть-чуть побольше всех оставили. Тут же голос тверже, нос вверху, вот это вот начальство, я теперь самое главное, от 7 до 10 командир. Эта печальная э, такая вот история, она есть и нас тоже, православных христиан, касается. Поэтому давайте в сердце проверим, хотим ли мы этого, ищем ли мы, ищем ли мы этого. Ну, вот, ну и даром у нас вроде говорят, если хочешь проверить человека, что дать нужно власть. Да, ему власть. Сразу понимаешь, что такое за человек. Что бы советствовать? Вот избавить Господь нас от этой страсти, которую мы в этом молитве Господа просим. И, наконец, празднословие. Ну, празднословие, ну, наверное, сказать, куда в любого человека ткни, тот согрешит и празнословие. Потому что грех языка самый тяжкий грех. Лев хочет поставлять с грехами дела, с мыслями словами очень сложно. И вот, дорогие христиане, великий постом язык должен молчать. Сердце гореть, ум думать, а язык молчать. Вот это очень важные вещи, которые мы должны в Великий постом. Для этого, для того, чтобы язык молчал, нужно научиться, во-первых, убить тишину. Это очень важно. Потому что когда человек смотрит всякие ерунды, там, всяких мессенджеров, всяких там, группах, где-нибудь в телевизорах, где-то еще, ему язык чаще всего скажет, а вот ты слышал, а вот ты смотрел, а вот недавно предсказали, и начинает. Поэтому первый ключ к хранению своих уст – это ограничить себя, ну, насколько это возможно, конечно, от лишней информации. Это, в принципе, возможно. Вот, я, дорогие христиане, всегда я вас к этому призываю, чтобы мы именно Великий Бостон на это внимание обратили. Потому что ты можешь спаститься хорошо, ты можешь пласть так много, много чего можешь делать. Но если тебе язык как-то умело, и ты все потрясешь и болтаешь, ты, знаете, это то же самое, что топить дом и открыть все окна и двери. Вот сколько не топит в такой дом, он и вот, всё вся теплота души, э, вся теплота, теплота в комнате, то же самое в душе. Сколько ты себя не, не впитывай в благодати, сколько ты не прочищаешься, не молись, ничего нет. Есть у тебя дверь сердце, язык и глаза открытый, всему, вся и уши, это все будет вот, ментально уведомиться. Наверняка э, были в ваших случаях такие жизни, э, истории, когда вот ты прочистишься, насколько тебе хорошо, Ходишь там, из э, храма домой идешь, и тут кто-то там тебе прицепился, и ты начинаешь там разговаривать, и ты прям чувствуешь, как это тебя, это благодать уходит. Потому что благодать, благодатель был там на эти вещи несовместимы. Так вот, дорогие христиане, давайте особенно на это внимание обратим, потому что действительно это очень часто грех. Мы очень лично много разговариваем. Помогает здесь что? Помогает опять же таки нам Священное Писание. Господь хотел, как у нас в Евангелии учит, что за каждое напрасное слово до на тех то есть, если мы вдумаемся, то каждый день целой библиотеки таких ненужных слов вытаковали. То есть, будешь об этом постоянно, что Господь, сколько я сегодня в странице нижней написал, где там нижней, то уже лишний раз постараюсь это как-то воздержаться. Вот, дорогие горизонтали, на следующей части господского когда мы говорим, сегодня для себя выясним эти очень важные вещи. Во-первых, Господи, являешься ли ты для меня владыкой жизнью и моей? Очень важный вопрос. Многие Господи, надо спасти нас и от окровенности, и от времени, и от начала, и от престольного. Если Господь за это молитвы, так.